Здравствуйте, друзья, Вячеслав Лавринов блогер сегодня прочитает в прямом эфире речь Александра Блока, которую он прочитал в двадцать первом году. Ну, сначала я кратко расскажу предысторию этого выступления. В 2021 году в феврале были организованы пушкинские и также чтения, посвященные Достоевскому. Пушкину в то время исполнялось 84 года со дня смерти и 40 лет со дня смерти Достоевского. Это юбилейное чтение организовывал Дом литераторов, и он же... Издал чуть позже, в 21 первом году, книгу, посвящ посвященную вот эту ну, чтением, куда вошли статьи. Ну, что интересно, что... Я хотел прочитать речь Александра Блока. Он прочитал ее 11 февраля, по старому стилю 29 января. Ну, что интересно, что Блок ко времени издания книги александр блок уже умер на этом на этих юбилейных чтениях присутствовала вся литературная общественность петербурга вот. ну можно назвать наиболее таких известных деятелей литературы поэтов писателей как анна ахматова. Николай Гумилев, также известный адвокат Анатолий Федорович Кони, ну он был также любитель наук, как бы можно так сказать, также присутствовали, ну и участвовали в этом юбилее Федор Кузьмич Сологуб. Это писатель и поэт Юрий Николаевич Тынянов, это известный исследователь литературы. Нестор Александрович Котляревский, который долгое время возглавлял Пушкинский дом и много других известных литераторов. вот и в общем вот собственно мы подошли к чтению речи Александра Блока вот я в общем ее попытаюсь прочитать я постараюсь прочитать ее как можно побыстрее вот но в то же время я буду стараться читать ее с выражением чтобы можно было легче разбирать слова вот, чтобы вам легче было слушать. О назначении поэта. Наша память хранит с малолетства веселое имя Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собой многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства –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 И однако у нас часто сжимается сердце при мысли о Пушкине. Праздничное и триумфальное шествие поэта, который не мог мешать внешнему, ибо дело его внутреннее, культура, это шествие слишком часто нарушалось мрачным вмешательством людей, для которых печной горшок дороже Бога. Мы знаем Пушкина, человека, Пушкина, друга монархии, Пушкина, друга декабристов. Все это бледнеет перед одним. Пушкин – поэт. Поэт. Величина неизменная. Могут устареть его язык, его приемы, но сущность его дела не устареет. Люди могут отворачиваться от поэта и от его дела. Сегодня они ставят ему памятники. Завтра хотят сбросить с корабля современности. То и другое определяет только этих людей, но не поэта. Сущность поэзии, как всякого искусства, неизменно. То или иное отношение людей к поэзии, в конце концов, безразлично. Сегодня мы чтим память величайшего русского поэта. Мне кажется уместным сказать по этому поводу о назначении поэта и подкрепить свои мысли, подкрепить свои слова мыслями Пушкина. «Что такое поэт?» Человек, который пишет стихами, нет, конечно, он называется поэтом не потому, что он пишет стихами, но он пишет стихами, то есть приводит в гармонию слова и звуки, потому что он сын гармонии, поэт. Что такое гармония? Гармония есть согласие мировых сил, Порядок мировой жизни. Порядок космос. Противоположность беспорядку хаосу. Из хаоса рождается космос. Мир учили древние. Космос родной хаосу, как упругие волны моря, родные грудом океанских. Волов. Сын, может быть, не похож на отца ни в чем, кроме одной тайной черты. Но она-то и делает похожими отца и сына. Хаос есть первобытное, стихийное безначалие. Космос — устроенная гармония, культура. Из хаоса рождается космос, стихия таит в себе семена культуры. Из безначалия создается гармония. Мировая жизнь состоит в непрестанном созидании новых видов, новых пород, их бою каит безначальный хаос. Их взращивает, между ними производит отбор культура. Гармония дает им образы и формы, которые вновь расплываются в безначальный туман. Смысл этого нам непонятен. Сущность темна. Мы утешаемся мыслью, что новая порода лучше старой. Но ветер гасит эту маленькую свечку который мы стараемся светить, который мы стараемся светить мировую ночь. Порядок мира тревожен, он родное дитя беспорядка и может не совпадать с нашими мыслями о том, что хорошо и что плохо. Мы знаем одно, что порода, Идущая на смену другой, нова. Та, которую она сменяет, стара. Мы наблюдаем в мире вечные перемены. Мы сами принимаем участие в сменах пород. Участие наше большей частью бездеятельно. Вырождаемся, стареем, умираем. Изредка оно деятельно. Изредка оно деятельно. Мы занимаем какое-то место в мировой культуре и сами способствуем образованию новых пород. Поэт – сын гармонии, и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложено на него. Во-первых, освободить звуки из родной безначальной стихии – Которые они пребывают. Во-вторых, привести эти звуки в гармонию, дать им форму. В-третьих, внести эту гармонию во внешний мир. Похищенные у стихии, приведенные в гармонию звуки, внесенные в мир, сами начинают творить свое дело. Слова поэта, суть уже его дела. Они проявляют неожиданное могущество, они испытывают человеческие сердца и производят какой-то отбор в грудок человеческого шлака. Может быть, они собирают какие-то части старой породы, носящие название ⁇ Человек ⁇ Части, годные для создания новых пород, Ибо старая, по-видимому, быстро идет на убыль, Вырождается и умирает. Нельзя сопротивляться могуществу гармонии, Внесенной в мир поэтом. Борьба с нею превышает и личные, и соединенные человеческие силы. «Когда бы все так чувствовали Силу гармонии, Томится одинокий сольери, Но ее чувствуют все Только смертные иначе, Чем бог Моцарт, От знака, которым поэзия Отмечает на лету, от имени, которое она дает, когда это нужно, никто не может уклониться, так же, как от смерти. Это имя дается безошибочно. Так, например, никогда не заслужат от поэта дурного имени те, кто представляет из себя простой осколок стихии, те, кому нельзя и не дано понимать. Не называются чернюю люди, похожие на землю, которую они пашут, на клочок тумана, из которого они вышли, на зверя, за которым охотятся. Напротив, те, которые не желают понять, хотя им должно многое понять, ибо они, ибо и они служат культуре, те клеймятся позорной кличкой «Чернь». От этой клички не спасает и смерть. Кличка остается и после смерти, как осталась она за графом Бенкендорфом, за Тимковским, за Булгариным, за всеми, кто мешал поэту выполнять его миссию. На бездонных глубинах духа, Где человек пристает быть человеком, На глубинах, недоступных для государства и общества, Созданных цивилизацией, Катятся звуковые волны, Подобные волнам эфира,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 Пушкин говорит, что она заслонена от поэта, может быть, более, чем от других людей. Сред детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Первое дело, которого требует от поэта его служение, бросить заботы суетного света. Для того, чтобы поднять внешние покровы, Чтобы открыть глубину. Это требование выводит поэта из ряда Детей ничтожных мира. Бежит он дикий и суровый, из звуков, и светения полно. На берега пустынных волн Сорокошумные дубравы. Дикий, суровый, полный смятения, Потому что вскрытие духовной глубины Так же трудно, как акт рождения. К морю и в лес, потому что только там можно в одиночестве собрать все силы И приобщиться к родимому хаосу, К безначальной стихии, Катящей звуковые волны. Таинственное дело совершилось, Покров снят, глубина открылась, Звук принят в душу. Второе требование Аполлона заключается в том, чтобы поднятый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен в прочную и осязательную форму слова. Звуки и слова должны образовать единую гармонию. Это область мастерства». Мастерство требует вдохновения так же, как приобщение к родимому хаосу. Вдохновение, сказал Пушкин, есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объясненных он их. Поэтому никаких точных границ между первым и вторым делом поэта провести нельзя. Одно совершенно связано с другим. Чем больше поднято покровов, чем напряженнее приобщение к хаосу, чем труднее рождение звука. Тем более ясную форму стремится он принять, Тем он протяжней и гармоничней, Тем неотступней преследует он человеческий слух. Наступает очередь для третьего дела поэта. Принятые в душу и приведенные в гармонию звуки надлежит внести в мир — Здесь происходит знаменитое столкновение поэта с чернью. Вряд ли, когда бы то ни было, чернью называлось простонародье. Разве только те, кто сам был достойный этой клички, применяли ее к простому народу. Пушкин собирал народные песни... Писал простонародным складом, близким существом для него была деревенская няня. Поэтому нужно быть тупым или злым человеком, чтобы думать, что под черню Пушкин мог разуметь простой народ. Пушкинский словарь выяснит это дело если русская культура возродится. Пушкин разумел под именем Черни приблизительно то же, что и мы. Он часто присоединял к этому существительному эпитет «светский», давая собирательное имя той родовой придворной знати, у которой... Не осталось за душой ничего, кроме дворянских званий. Но уже на глазах Пушкина место родовой знати быстро занимала бюрократия. Эти чиновники и суть — наша чернь. Чернь вчерашнего и сегодняшнего дня — не знать и не простонародья, ни зверей, и не комья земли, ни обрывки тумана, ни осколки планет, ни демоны, ни ангелы. Без прибавления частицы не о них можно сказать только одно: Они люди. Это не особенно лестно, Люди-дельцы и пошляки, духовная глубина которых безнадежно и прочно заслонена заботами суетного света. Чернь требует от поэта служение тому же, чему служит она, служение внешнему миру. Она требует от него пользы, как просто говорил Пушкин. Требует, чтобы поэт сметал ссор с улиц, просвещая сердца собратьев и прочее. Со своей точки зрения чернь в своих требованиях права. Во-первых, она никогда не сумеет воспользоваться плодами того, несколько большего, чем сметания, ссора с улиц, дела, которое требуется поэта. Во-вторых, она инстинктивно чувствует, что это дело, так или иначе, быстро или медленно ведет к ее ущербу. Испытание сердец гармонии не есть занятие спокойное и обеспечивающее ровное и желательное для черни течение событий внешнего мира. Сословие черди, как, впрочем, и другие человеческие сословия, прогрессируют весьма медленно. Так, например, Несмотря на то, что в течение последних столетий человеческие мозги разбухли в ущерб всем остальным функциям организма, люди догадались выделить из государства один только орган – цензуру для охраны порядка своего мира – Выражающуюся в государственных формах. Этим способом они поставили преграду лишь на третьем пути поэта, на пути внесения гармонии в мир. Казалось бы, они могли догадаться поставить преграды и на первом, и на втором пути, они могли бы изыскать средства для замутнения самых источников гармонии. Что их удерживает? Недогадливость, робость или совесть? Неизвестно. А может быть, такие средства уже изыскиваются? Однако, Дело поэта, как мы видели, совершенно несоизмеримо с порядком внешнего мира. Задачи поэта, как принято у нас говорить, общекультурные. Его дело историческое. Поэтому поэт имеет право повторить след за Пушкиным. И мало горя мне, свободно ли печать Морочит Олухов Или чуткая цензура В журнальных замыслах Стесняет Балагура. Говоря так, Пушкин Закреплял за черню право Устанавливать цензуру, Ибо полагал, что число Олухов не убавится. Дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться непременно до всех холохов, скорее добытая им гармония производит отбор между ними с целью доб добыть с целью добыть нечто более интересное, чем среднечеловеческое из груды Человеческого шлака. Этой цели, конечно, рано или поздно достигнет истинная гармония. Никакая цензура в мире не может помешать этому основному делу поэзии. Не будем сегодня в день отданной памяти Пушкина спорить о том, верно или неверно отделял Пушкин свободу, которую мы называем личной, от свободы, которую мы называем политической. Мы знаем, что он требовал иной, тайной свободы. По-нашему она личная, но для поэта это не только личная свобода. Никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать. Для власти, для левреи, Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, По прихоти своей скитаться здесь и там, Дивясь божественным природой и красотам, И пред созданиями искусств и вдохновенья, Безмолвно утопать в восторгах умиленья, Вот счастье, вот права, это сказано перед смертью. В юности, в юности Пушкин говорил о том же. Любовь и тайная свобода внушали сердцу им простой. Это тайная свобода, это прихоть, слово, которое потом все громче повторил Фет. Безумные прихоти певца. Вовсе не личная только свобода, а гораздо большая. Она тесно связана с первыми двумя делами, которых требует от поэта Аполлон. Все перечисленное в стихах Пушкина есть необходимые условия для освобождения гармонии, позволяя мешать себе в деле испытания гармонии людей в третьем деле, Пушкин не мог позволить мешать себе в первых двух делах. И эти дела не личные. Между тем, жизнь Пушкина, склоняясь к закату, все больше наполнялась преградами, которые ставились на его путях. Слабел Пушкин Слабела с ним вместе и культура его поры. Единственной культурной эпохи в России прошлого века. Приближались роковые-сроковые годы. Над смертным адром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского. Этот лепет казался нам совершенно противоположным, совершенно враждебным вежливому голосу графа Бенкендорфа. Он кажется нам таковым до сих пор. Было бы слишком больно всем нам, если бы оказалось, что это не так. И если это даже не совсем так, Будем все-таки думать, что это совсем не так. Пока еще ведь тьмы низких истин нам дороже Нас возвышающий обман. Во второй половине века то, что слышалось в младенческом лепете белинского писарев орал уже во всю клодку от дальнейших сопоставлений я воздержусь ибо довести картину до ясности пока невозможно может быть за времени откроется Совсем не то, что мелькает в моих разлетающихся мыслях. И не то, что прочно хранится в мыслях, противоположных моим. Надо пережить еще какие-то события. Приговор по этому делу в руках будущего историка России. Пушкин умер. Но... Для мальчиков не умирают позы, — сказал Шиллер. И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура. Пора, мой друг, пора, — покоя сердце просит. Это предсмертные вздохи Пушкина и также вздохи культуры пушкинской поры. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю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 Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонии сердца, но всегда захра... сохранили за собой кличку черни. Но они мешали поэту лишь в третьем его деле. Испытание сердец поэзии Пушкина во всем ее объеме уже произведено без них.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 Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны. Оно единосущно и нераздельно. Я хотел бы ради забавы прозгласить три простых истины. Никаких особенных искусств не имеется. Не следует давать имя искусству тому, что называется не так... Для того, чтобы создавать произведение искусства, надо уметь это делать. В этих веселых истинах здравого смысла, перед которым мы так грешны, можно поклясться веселым именем Пушкина. Александр Блок